Меня зовут Евгений Плишкин. Я не могу ничего, честно говоря. Купи мой полный курс онлайн-занятий, и тогда, возможно, я сделаю тебе... Катол, катол! У меня таких даунов сроду не было. Поэтому вам стоит выбрать либо она, либо я. Да ну их нахуй. Сейчас запишу себе, блядь, охуевшую песню просто. Молодец. ля ля ля ля. Молодец. Здравствуйте, меня зовут Евгений Плишкин, и я сюда пришел заниматься вокалом. Я вот сижу жду преподавателя, который должен прийти с минуты на минуту, но пока я жду, я воспользовался ее микрофоном, ее mm. пианино, и я надеюсь, что я скоро научусь классно, клево петь, и это будут занимательные уроки с хорошим преподавателем. То, что я могу сейчас, я не могу ничего, честно говоря. Чтобы понимали, это сидит преподаватель по вокалу, блядь, который собрался, собрался во мне, блядь, что-то раскрывать Жопу. Это, блядь, опера... като, като, като. оператор, блядь, который, который раскрыл уже в ней что-то, они теперь хотят что-то раскрыть во мне, блядь И позвали меня на занятие, получается, так нахуй Пришел на урок по вокалу, блядь Да это муляж, блядь, ты все пиздишь да, я вас слушаю Представьте, что, вы, что вы Здравствуйте, меня зовут Евгений Плишкин, и я сегодня буду преподавать вам бокал. Нет, ну скажи, пришел к Насте. Паша, на моих занятиях, you know. на ваших уроках мы будем изучать технику речи, делать и говорить ля-ля-ля-ля-ля. Я жду своей очереди, блядь, как-никак, нахуй. Да мне похую. Певица елка пришла, ёбаны в рот. и на занятия тоже? Я после Похую! Я говорю, Настюша, да, повторяй, на наших занятиях. Ага, на ваш на курок. Порог. Я говорю, ну, на меня, Давай. купи мой полный курс онлайн занятий. И тогда, возможно, я сделаю тебе... Звездой. Похую! Скажи фразу, которую тебе уже 10 раз повторили, ты все не можешь ее повторить. На наших занятиях. На наших занятиях. Нашу занятия Мы полностью раскроем ваш потенциал голоса. Потенциал голоса, на мой взгляд, раскрывать. Ты в себе, блять, а? Дорогие друзья, на наших занятиях мы раскроем... Молодец! А на моих занятиях я полностью раскрою ваш потенциал Поэтому, Спасибо, поэтому вам стоит выбрать Либо она, либо я У меня еще есть Азигуля, она же певица Ёлка Это неправда, правда, Это не лучший комплимент Хуевшая Да, да я даже не одна песня, Я не знаю Спользили на такси сотку даю это просто типа сотку предложил, предложил бы пятихатку нормально спела, блять. Так, смотри, значит, замечание следующее, мать. А, нотку тянем, вот когда типа, слушай меня, когда ты говоришь, уи -уи -уи". И -и, нот, вот эту уи -уи". нот нотку тянешь, нот, нотку нотку тянешь сейчас, повыше. Нотку когда ты поешь, уи -уи. послушай меня, нахуй, мы занимаемся, блять или как, нахуй. Тянешь ее, блять, выше, ебаный, в рот 17 раз, мать, ну это пиздец. У меня таких даунов сроду не было на занятиях, блять. Ну вы простите меня, ну ебать, ты в караоке? Хочешь стать звездой караоке, блять, или просто, блядь, Уже? курсить ходить ко мне. Я хочу, порцию, раз... порцию. Я хочу раскрыть максимально твой потенциал. Что, блядь, пускай да. сам. Я ее Я наказал, пускай Я садится сама, поет. азигуль, Зигуль, ты так куда лезешь, а? И вы мне говорите, чтобы я занимался групповыми занятиями. Да ну их нахуй, я, блядь, с двумя справиться. Короче, психанул в пизду их с их занятиями, нахуй. Пойду в студию звукозаписи, у меня вот есть вот такие пульты. Сейчас запишу себе, блядь, охуевшую песню просто. Не знаю ни одной кнопки. Алиса, включи мониторы. Алиса меня, видимо, не слышит. Алиса и Сири, просыпаемся, мониторы включаем. Колоночки включаем. И вертушечки крутим, чтобы звук был хороший и качество отменное. Запела. Запела наконец-то, блядь. Стоило только уйти. Сейчас в прямом эфире будет Полина Гагарина со своей последней композицией, которую, конечно же, она не смогла выиграть на Евровидении, неудачница ебаная. Ну хуй с ней, с этой Полиной, блядь. Давайте, ну, может быть, послушаем певицу Бьянку, которая вечно топает ногами и говорит, что звук говно. И раз, два, три, Давай. А -а -а -а. А -а. Плоский <с звук. Тот момент, когда ты максимально не вокал. Ладно, давай нормально, блядь. Что надо делать? Открой там все. Представь, что ты бочка. Я бочка. А тут жабры. И они открыли. Потрогай меня. Бля, ну это охуенные занятия, ребят. Тут можно даже потрогать преподавателя. О, посмотри. Ух, блять. Какая, какая Германия? ]とか... У меня тут своя... А, а, сюда, а вот сюда. Германии Таша Декстон в главных ролях. Потрогай меня. <сёк> <сёк> это <сёк> вот я в конце занятия буду так петь <сёк> или что? Я вообще не знаю, что это за преподаватель. Чего <сёк> не и чё, за школу тут нахуй замутили, блядь?